Всем привет от сайта Соц Испании, с вами я, Дмитрий. В наконец-то пришли сильные морозы, здесь их называют сибирскими или полярным холодом. Температура утром 5-7 градусов и днем до 15 поднимается где-то. Вот на площади Королевы, сейчас устанавливают елку. Довольно-таки страшненькая. Ну, как и везде, как в принципе, на площади Мэрии, разница небольшая каркас хорошо если еще в пластиком не обернут зеленым противным